Сегодня 21 апреля, никто из соседей, вот там, видите, огород, <к dive> никто ничего не садит. Вот. Но, в принципе, садить можно. Вот я посадил редис. Э -э -э, вот это было 10 апреля. Sutra. Он прекрасно чувствует. Была температура земли, была температура земли. И 0, и плюс 5. Температура воздуха была и минус 5. Ну, все прекрасно растет. Вот, обратите внимание, какие ростки и какая схожесть, да? И я вам объясню почему. Ну, в принципе, я считаю, хорошая схожесть. А потому что я укрывал. И вы укрываете. Это у меня остатки из-за спана, неизвестно откуда. Ну, что-то делал вообще лучше огородокном потому что из на солнце там нету ультрафиолетовой защиты он просто разлохмачивается и в куски превращается ну так укрыл там ну сколько 10 дней там полежало ничего ему не будет вот а теперь вот укрывать нужно обязательно почему это потому что вот видите росточки, да все хорошо растет а вот рядом и а ничего? Ничего нету. Вот это спаном было укрыто. Вот оно все растет. А тут ничего нету. Тут не было укрыто. Ну этот холодно ему. И вот так вот вся грядка. Вы верите? Вот. Как бы камеру поймать. Ну, видите, тут ничего нету, собственно. Очень редкие сходы очень Там бубочка, там бубочка Не сравнить с э, изоспаном ну, Не то, что изоспаном, а вообще агро-волокно Что я делаю? В общем, моя технология какая? Боростку Проливаешь водой Для того, чтобы они были мокрые Вот От руки сеешь Присыпаешь песком, для чего? Для того, чтобы это я сейчас сейчас пролил. И мне видно, где оно посажено. Если бы песка не было, песка, она бы была вся земля однообразно. Так вот песок идет, вот. И я вижу, где поливать. А между вот этим междурядием можно рыхлить. На какую ширину? На ширину плоскореза. Вот. И вот так я поливаю. Какой смысл? То, что с не набегаешься. Вот. И зачем здесь поливать? А здесь вообще корни не достанут. Корешок у него сейчас, у редиски, вот такой примерно, сантиметр. Он сюда просто не дотянется. И сюда вы поливаете. Это бистолку работа. Вы просто разливаете воду, а она потом испаряется. И, во-первых, ваш лишний труд. Во-вторых, вот здесь образуется корочка которую вам нужно опять же пробить для того чтобы воздух прошел к корням это плохо а вот так вот сделали во-первых у меня земля вот такая вот как бетон это первое если бы я землей закинул засыпал эти семена им было бы в сто раз труднее пробираться а так вот песок песок он и есть песок ну можно опилками присыпать как арница лишь бы чем-то лишь бы только не землей вот этой Херней вот, Даже разломать не могу, а. Блин, земля это вообще кошмар какой-то. Ну, об этом будет дальше видео, как я буду с этим бороться. А сейчас что? Ну, вот это я садил 16 числа. Ничего не вылезло. А она на сухую не вылезет. Вот. Все-таки пересыхает. И опять же говорю, желательно за спаном за спану держит влага и из песка не испаряется влага, он тут держится. А где же за спану взять, когда денег нету? Ну понятно, что в магазине, но ну, в магазине без денег ничего не дадут. Вот. Ну поэтому такая вот беда. Вот выход такой, пролить. Сейчас уже после обеда. Вот на ночь они впитаются. Ну, проснуться и будет э, активизировать свои процессы и пусть растет вот опять же по части опережения никто не садил а я вот садил откуда беру воду вот самодельный бак это в прошлом видео опять же бюджетный каркас из бушного дерева что пленку взял новую два года пленки хана не здесь а именно здесь вот солнце падает падает солнце и все и тут она лопается потому что без Уфы. Если уфе если суфэ слоем она конечно ну ли армированная она конечно дольше постоит градусник обязательно ну, нагрел до плюс 15. Это, конечно, не фонтан, температура, но все равно лучше, чем как из погреба кончала, она была плюс 4. Вот. Дожди что-то нету. Ну и ладно. Вот мне вода. Бесплатная вода. Не таскать с этого, с колонки. И плюс она подогрета уже за день. А сейчас вот после обеда 5 вечера, что-то а, по шестого уже. Вот. Сейчас вот пролью. Редис. И потом начнется вечер. Но ну, не утром уже поливать, когда все это пересохнет. Именно вечером. Вечером пролил. Ну и пусть она уходит в ночь. Питается.